Привет всем народ! На связи, как обычно, Антон. Самолеты – это нечто очень страшное и в то же время интересное. В какой-то мере для многих людей даже непостижимое. Однако, если большие модели – это сплошной страх и боязнь, то давайте хоть игрушечными копиями насладимся, м? хотя игрушками их называть язык не поворачивается они размером чуть ли не с человека ну да ладно что-то я вам все заспойлерил предлагаю это прекратить быстрее поставить лайк под видео если вы еще этого не сделали подписаться на канал а также не забывайте про конкурс в конце видео на тысячу рублей и отправляемся смотреть ролик и начнем мы с очень крутого самолета, также известного как «Джамбо-Джет» — это четырехдвигательный первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский «Боинг». Его первый полет был выполнен 9 февраля 1969 года. На момент своего создания «Боинг-747» был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 36 лет до появления А-380, первый полет которого состоялся в 2005 году. Неудивительно, что ребята из ролика даже игрушечную версию своего самолета сделали очень большой и красивой. Суперская цветовая гамма, очень плавный взлет и сам процесс полета. Прям смотрю на него издалека и даже не могу подумать, что это обычная игрушка. Сказать честно, я не знаю, что именно за модель самолета прямо сейчас перед нами. Вроде как это что-то похожее на Су-24, но это не точно. Известно ли, что это какой-то крутой советский самолет, над созданием реплики, которой наши китайские братья как следует запарились? Надули колеса, заправили чем-то, очень стильно и четко разукрасили. В общем, постарались реально на славу. А звук от этих двух громадных турбин сзади вообще создает на моем теле множество мурашек. Звук полета, кстати, очень похож на звук полета настоящего истребителя. Понятия не имею, как им удалось этого достичь, но факт остается фактом. Работа изумительная. А это мега-красивый винтовой самолет, выполненный в некотором китайском или даже скорее японском стиле. Масштаб игрушки 1 к 5, К 5, Карл! То есть перед нами настоящий-таки гигант, дамы и господа. Модель, как я уже сказал, супер стильно выглядит, имеет идеальное сходство с оригинальным собратом и поражает своими способностями на ветру. По-моему, этот самолет из-за своего необычного строения стал только интереснее, как для опытных пилотов, так и для новичков. А вы что скажете? Напишите свое мнение в комментарии. Viper Jet ⁇ легкий многоцелевой реактивный самолет гражданского типа, разработанный американской компанией Viper Aircraft. Разработка проекта началась в 1995 году на базе самолета Viper Fan, которая стала практически непопулярной из-за своей высокой цены и достаточно посредственных летно-технических характеристик, которые не могли в полной мере удовлетворить будущих владельцев этого самолета. Оригинальный вариант самолета создается целиком из современных композитных материалов, включая обшивку и каркас сотовой структуры и имеет убирающиеся шасси с носовой стойкой. Благодаря тому, что летательный аппарат получил хорошую аэродинамическую форму, в значительной мере проявились его фактические возможности, которые оказались на порядок выше, чем у спортивных моделей, оснащенных поршневым или же турбовинтовым авиадвигателем. В частности, наиболее высокое значение приобрела маневренность, что позволяло пилотам выполнять сложные акробатические трюки на больших скоростях полета. Именно такие трюки, какие делают ребята на этом видосе при помощи своей маленькой да удаленькой копии. Ну а это просто очень красивый и очень большой турбированный самолет. Данная модель никак особо не выделяется на фоне остальных. Имеет плюс-минус стандартное строение, рядовой внешний вид и разве что оснащена турбиной, способной разгонять транспорт до очень высоких скоростей. В общем и целом проект удачный. С этим было бы глупо спорить. Но мне все равно хотелось бы чего-то большего. Быть может покраснеть самолет в разные цвета, и я уже был бы доволен. Фиг знает. Хотя нет, знаете ли, следующий самолет не имеет никакой особо яркой и броской окраски, но в то же время он с первых секунд видео притянул мое внимание к себе и не собирается отпускать. Это Lockheed F-104 Starfighter, американский реактивный одна- или двухместный истребитель, истребитель-перехватчик, истребитель-бомбардировщик 50-х-60-х годов. F-104 был разработан фирмой Lockheed с учетом опыта войны в Корее. Высокие летные характеристики были положены во главу угла во время разработки этого самолета, который впоследствии часто называли ракетой с человеком внутри. Вы просто представьте, каково тогда было сидеть внутри этого творения. Да почему только тогда? Каково было бы и сейчас в нем оказаться? Короткие консоли крыла F-104 стали его отличительной чертой. Их максимальная толщина была всего 10,16 сантиметров. И они имели такие острые кромки, что во время парковки F-104 на консоли надевали специальные защитные чехлы, чтобы защитить от травм членов аэродромной команды. F-104 был первым самолетом, скорость которого вдвое превышала скорость звука, а также первым самолетом, который в одно и то же время установил рекорды скорости и высоты полета. Офигеть! На очереди у нас еще один не самый медленный гость программы. Его зовут F-22 Raptor, и он представляет собой многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и толовых объектов от ударов с воздуха. Противодействие воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения. Интересный факт. F-22 один из самых дорогих истребителей в мире, стоящих на вооружении. Себестоимость производства одного самолета оценивается в 146,2 миллиона долларов. А полная цена с учетом всех косвенных затрат и при ожидаемом объеме производства 350 миллионов. И это данные на 2008 год. Теперь я предлагаю нам с вами переместиться в Канаду буквально на один видосик и заценить их местный крутецкий самолет, стоящий внимание. Я сейчас говорю о Canadair CL-44 – канадском турбовинтовом самолете. Проектирование Canadair CL-44 велось на базе Бристол, Британия в конце 1950-х годов. Первый полет самолет совершил 16 ноября 1959 года. Во время испытательных полетов возникали проблемы с двигателями и полным отказом электрооборудования. Несмотря на это, в декабре 1961 года самолет установил мировой рекорд в своем классе, пролетев 10 860 километров от Токио до базы ВВС Канады Трентон в Онтарио за 17 часов 3 минуты со средней скоростью 640 километров в час. Позже самолет установил новый рекорд, пробыв в воздухе 23 часа 51 минуту. Рекорды были побиты в 1975 году. Самолет отличался конструкцией физюляжа, способной полностью открывать хвостовую часть для допуска в грузовой отсек. А это Aero L39 самолет, всемирно известный как Альбатрос. Наш с вами вариант выполнен в дизайне Томогавк, что бы это не означало. Если говорить про мини-модель особо нечего, она просто крутая и на этом как бы все, то вот об оригинальной модели есть пара слов. Итак, этот самый Альбатрос – чехословацкий учебно-тренировочный самолет, разработанный для первичного обучения будущих летчиков. Он применяется для пилотирования в любых метеоусловиях, включая сложные и отрабатывание необходимых навыков ведения боя, перехвата вражеской авиации и атаки по наземным объектам. Инструктор во время полета может активировать имитацию отказа отдельных систем для оттачивания действий курсанта в экстренной ситуации. Самолет имеет несколько модификаций, расширяющих его назначение. Всего было выпущено около 3000 копий. Хороший, практичный, полезный учебно-боевой самолет. Я бы на таком погонял. Ребята из следующего видео своими собственными руками построили Апупе на крутой пассажирский самолет на пульте управления. За основу они взяли фиг знает что, но это здесь даже и не важно. Суть совершенно в другом. В том, что модель получилась очень красивой и привлекательной внешне. Более того, она очень быстро летает и совершенно не заносится на ветру. В общем, для тех же тренингов своих навыков пилота при помощи игрушки просто топовый вариант. Вот это я понимаю, китайцы постарались на славу. Хотя я в них даже не сомневался. Все мы знаем, на что они способны.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 Наверняка вы сейчас ни черта не поняли, да и я, честно говоря, тоже. Но звучит очень уверенно и необычно, согласитесь? Вау, а этого громилу прям-таки со всей осторожностью, со всей заботой так вывели на взлетную полосу. Держали прям до последнего момента, направляли как следует. Не хотелось бы, наверное, им сломать свое огромное и красивейшее творение. Что это за самолет, опять-таки я вам не подскажу. Какая-то китайская модель. Но это здесь, как вы уже догадались, и не важно. Он очень круто выглядит и топово летит. Все-таки большие габариты делают свое дело. О, я знаю, знаю. Это походу тот самый гидросамолет из GTA, на котором мы летали. Помните? Тот, который и стоял на воде. Да, это по-любому он. Такой же красивый, миниатюрный и шустрый. И как только ребятам удалось повторить его в жизни. Кстати, было бы круто покататься на таком в больших масштабах хотя бы разок. Я думаю, что гидросамолеты это очень необычно и капец как интересно. Хотя нет, гидросамолеты это безусловно интересно и все такое, но вот этого я раньше 100% никогда не встречал. Перед нами с вами какой-то чудесный самолет на лыжах. То ли он готовится к зимней олимпиаде, то ли я фиг знает что. Но в любом случае этот самолет очень необычный. Он клёво стоит на земле, неплохо держится в небе, да и зимой, как вы уже поняли, он спокойно летает. Интересно лишь вот что, как он покажет себя летом на суше. А в остальном очень круто. Ставлю лайк. Не знаю, как вы, но лично я считаю, что создатели следующего Боинга, который вы сейчас увидите, просто не могли позволить себе сделать его не крутым. Все дело в его названии. Три семерки. Ну круто же, а? Самолеты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров в зависимости от конфигурации салонов, и имеют дальность полета от 9100 до 17500 километров. На Boeing 777 установлен абсолютный рекорд дальности для пассажирских самолетов – 21601 километр. Boeing 777 самый крупный в мире двухмоторный турбовентиляторный пассажирский самолет.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 Но ну, а в прошлом конкурсе победил Юра Сатанов. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!